одна из бывших жилок копали здесь тоже зеленка ага. зеленка уже с красным Так. Надо же. Надо же И воды нет. Нет, он там есть на дне. Вау. Да. Но ну, я понимаю, так мы туда не полезем. О, тут красненькая. Разрезать, да хорошо будет.